Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Вашему вниманию предоставляется доклад, о включении иммунотерапевтической опции в план лечения детей с сарком мягкими тканями. А, хотелось бы сказать, что актуальной задачей в современной онкологии является поиск новых методов лечения, в том числе и для рефрактерных и распространенных форм онкологических заболеваний. В взрослой практике мы знаем, что модуляция иммунного ответа происходит с использованием клеточных вакцин. А, в Эффективность этого метода показалась в 40% случаев. В детских же опухолях также имеются эпитопы и опухолевые антигены, которые распознаются и могут уничтожаться иммунной системой. Давайте же вспомним, как происходит иммунный ответ. Он складывается из нескольких этапов. Первый этап – это распознавание и процессинг антигена. Второй этап он происходит в антиген-презентирующих клетках. Второй этап это представление о конкретном эпитопе, об эффекторным и регуляторным клеткам иммунной системы. Они и третий этап – это непосредственное выполнение функций и накопление этих эффекторных и регуляторных клеток. Такие как B-лимфоциты, они выполняют функцию выработки антител, цитоксическую функцию выполняют т киллеры и естественные клетки киллеры и Т-хелперы выполняют регуляторную функцию. Хотелось бы сказать, что э э э иммунный ответ, он складывается из баланса между провоспалительными и... Э иммуносупрессирующими факторами, и этот процесс, он универсальный и также происходит при онкологическом заболевании. Но мы должны знать, что опухоль имеет механизмы защиты и также может ускользать от иммунного, иммунной системы, и на помощь к нам приходят противоопухолевые препараты, которые в свою очередь делятся на группы, по механизму действия, хотелось бы сказать, что первая группа – это препараты, которые усиливают презентацию антигена, к ним относятся как раз-таки вакцинотерапия, которая будет вложена в этом докладе. Вторая группа – это препараты, воздействующие на кинетику иммунологического синапса. А следующая группа – это, это препараты на непосредственно на иммунные процессы и группы которые относятся к препарату устраняющие иммуносупрессирующие факторы и самая частая группа препаратов это препараты которые воздействуют на опухоль непосредственно высвобождая антигены опухоли и тем самым усиливает активацию или индукцию иммунного ответа Иммунотерапия делится на две большие группы, это пассивная и активная. Мы с вами рассмотрим дедритоклеточную вакцинацию, которая относится к активной иммунотерапии. У пациентов мы часто добиваемся быстрого ответа на лекарственную терапию, но мы должны отметить, что модуляция иммунного ответа она происходит очень длительно, занимает до нескольких месяцев, поэтому стоит задуматься об модуляции иммунного ответа как можно раньше. Тоже такие дендритные клетки – это профессиональные антиген-презентирующие клетки, которые захватывают, перерабатывают и представляют на своей поверхности э, клеточные мембраны э, антигенные структуры, в том числе и опухолевые антигены, и способствуют активации ТБ лимфоцитов Дендритные клетки были открыты еще в 1868 году Лангергансом, но активное их изучение началось только в конце 20 века. На данном слайде представлена схема получения вакцин на основе дендритных клеток. Стало известно, что получить дендритные клетки возможно из предшественников из периферической крови предшественников их и костно-мозговых предшественников. Первым этапом происходит собор непосредственно дендритных клеток из периферической крови, либо путем лейкофереза. Далее этап идет – это дифференцировка незрелых дендритных клеток с использованием факторов роста и факторов дифференцировки, такие как фактор некроза опухоли, альфа, интерликин 4 и колонистимулирующий фактор. Фактор. Следующий этап – это нагрузка зрелых дендритных клеток лизированными опухолевыми антигенами. И следующий этап – это непосредственно либо креконсервация э, вакцины, либо непосредственно введение ее пациенту ну, вот, видно да, внутрикожно-паравертебральной область Принципы создания дендритно-клеточной вакцины относятся специфичность, моногенность, стабильность, воспроизводимость, ее безопасность и клиническая эффективность. По преимуществам относятся хорошая переносимость, возможность индукции противоопухолевого действия, высокие потенциальные возможности при комплексной терапии. Иммунотерапия на основе атологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом используется при соблюдении условий и критерий, представленных на слайде. Это предоставление письменного информированного согласия, гистологически подтвержденный диагноз, наличие материалов для оценки генетических маркеров, отсутствие прогрессирования, хороший функциональный статус и э, отсутствие признаков токсичности более чем второй степени э, после предыдущего лечения. К противопоказаниям относятся это неприносимая токсичность, гинекологические или клинические данные, свидетельствующие о прогрессировании опухоли. Но стоит заметить, что плюс вредительном состоянии пациента и отсутствие немедленной смены тактики лечения допускается продолжение иммунотерапии до следующей оценки эффекта. Также это отказ родителей или больного от лечения невыполнение рекомендуемых процедур пациентам, и развитие заболеваний состояния состоянии, препятствующих продолжению лечения. Иммунотерапия на основе пациентных клеток отменяется при ее непереносимой токсичности, рентгенологических или клинических данных, подтверждающих о прогрессировании, отказ больного, либо родителей от лечения, нарушение комплайенности пациента, либо родителей и развитие заболеваний в состоянии, препятствующие продолжению лечения. На базе детского онкологического отделения медицинкологии Николая Николаевича Петрова с 2017 года в практику рефрактерных форм злокачественного образования у детей была инициирована иммунотерапия на основе атологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом. Всего пролечен 27 пациентов, из них большая часть составляют мальчики. На данном слайде также представлена схема по полу и возрасту градации. Большая часть пациентов была диагностирована мягкотканные саркомы, это 48%, Равно составляли пациенты с со остеогенной саркомой, саркомой Юинга и глиальной опухолью. И по одному пациенту были с атипической тератоид-рабдоидной опухолью и нейробластомой. Большая часть пациентов, это пациенты, которые получали иммунотерапию, Почти 63% получали иммунотерапию на второй и более линии химиотерапии. Всего 27 пациентам было проведено 245 вакцинаций. Нами была выбрана стандартная схема лечения. Первые две вакцинации проводились с интервалом в две недели. Далее две вакцинации с интервалом в три недели, и на первом году лечения интервал составлял один раз в четыре недели. На втором году лечения интервал составлял один раз в три месяца и на третьем последующих годах лечения один раз в шесть месяцев. Стоит заметить, что перед дендритно-клеточной вакцинацией вводились низкие дозы цитостатиков с иммуномоделирующей целью, чаще всего использовался циклофосфамид но по конкретным случаям индивидуальным, назначались также другие химиотерапевтические, иммунотерапевтические, таргетные препараты. Оценка иммунотерапии проводилась по трем основным направлениям. Это оценка безопасности, оценивались... Нежелатель, наличие нежелательных и серьезных нежелательных явлений, оценка токсичности, оценка клинической эффективности оценивалась по данным контрольного обследования, оценка иммунологической эффективности оценивалась двумя способами, это гиперчувствительность замедленного типа через 24-48 часов путем замера папулы в месте ведения вакцинации и оценка иммунного статуса оценивалась у популяции моноцитов и лимфоцитов. Стоит отметить, что нежелательных явлений, в том числе и серьезных, нами выявлено не было. Минимальный регресс или стабилизация опухолевого процесса достигнуты у почти 50% пациентов. На фоне иммунотерапии отмечена тенденция к увеличению токсических т и естественных клеток киллеров и снижения Т-регуляторных клеток. Общая выживаемость пациентов составила 57% при медиане наблюдения 6 месяцев. В группе контроля пациенты получали паллиативную сдерживающую химиотерапию. Медиана наблюдения составила 2 месяца. Позвольте представить клинический пример. Пациент двух лет с эмбрионально-рабдомиосаркомой мягких ткани промежности, с метастатическим поражением региональных лимфоузлов, легких крестца, надпочечника и из тазовые клетчатки, четвертая стадия. Пациент стратифицирован в метастатическую группу по протоколу СВЕС-2009, и инициирована специфическая терапия, и уже в первых, на первых курсах полихимиотерапии была добавлена иммунотерапия на основе атологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом. После, после шести курсов комбинированного лечения пациента было отмечено регресс метастатических очагов и уменьшение первичного очага на 90%. После завершения интенсивной программы пациент получает поддерживающие химию иммунотерапии. Всего проведено 15 вакцинаций, срок наблюдения составляет 21 месяц. И при контрольном обследовании от мая 2021 года пациента также зафиксирована полной ремиссия. В заключение, хотелось бы сказать, что иммунотерапия, активная иммунотерапия на основе этологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом является безопасным методом лечения для... Солидных злокачественных опухолей без иммуноопосредователей нежелательных реакций. Длительный процесс активации иммунной системы позволяет рассматривать назначение иммунотерапии на основе дедритных клеток уже в первую линию пациентов с потенциально некурабельными заболеваниями, например, такие как четвертая стадия мягкотканных сарком. И внутренние клинические рекомендации, разработанные междисциплинарной командой специалистов на базе научного отдела онкоиммунологии МИДС-онкологии Николая Николаевича Петрова, позволяют использовать иммунотерапию на основе атологичных компонентов крови с иммунологическим одевантом у пациентов в режиме при исчерпывающих возможностях стандартного лечения. Однако мы должны понимать, что этот режим, он крайне, эффективность этого режима крайне низкая.